Любите совершать кулинарные путешествия, не выходя из дома? Тогда обязательно повторите на своей кухне этот классный вариант, как приготовить фатуш салат, который является изюминкой кухни Ливана. Это блюдо представляет собой ассорти свежих овощей с легкой заправкой и кусочками питы. В некоторых вариантах лепешка просто обжаривается на сковороде, как в данном случае, в некоторых запекается до сухариков, основные овощи, помидоры и редис или редька, а дальше вы уже можете добавлять все, что окажется под рукой, и главное, обязательно добавляйте побольше свежей зелени. Итак, покажу процесс по шагам. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Вымойте и измельчите петрушку. 2. Нашинкуйте листья салата. 3. Помидоры вымойте, обсушите, удалите сердцевину с семенами и нарежьте. 4. Небольшими кусочками нарежьте огурцы. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Кубиками измельчите лук. 6. Нарежьте тоненько редис. 7. Очистите и нарежьте сладкий перец. 8. Все овощи соберите в глубоком салатнике, добавьте по вкусу соль и перец. 9. Пропустите через пресс чеснок, добавьте масло и сок лимона, перемешайте. 10. Питу поджарьте на сковороде, смазанной маслом с двух сторон. 11. Вылейте в салат заправку, перемешайте овощи, сверху добавьте кусочки питы, салат подписавшимся больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Петрушка 1 пучок. Салат романа половина штуки. Помидоры 2-4 штук. Огурцы 1-2 штук. Редис 5-7 штук. Сладкий перец 1 штука. Луковица 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Растительное масло 4 столовые ложки. Сок лимона 4 столовые ложки. Прита 1 штука. Соль и перец по вкусу. Количество порций 6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи!